Заступили на службу, после инструктажа выдвинулись в сторону Инкермана для проведения служебной деятельности. Ну У меня да, у меня каждые пять минут схватки были, плюс у меня у ребенка еще было обвитие пуповиной. Мы просто живем в Андреевке, и у меня как-то так все получилось. Это у меня второй ребенок. С первым ребенком у меня были ну, долгие роды, и схватки долго проходили. А здесь все стремительно так, и мы приняли решение, что нужно ехать самим. Вот. А так как были большие пробки в Анкермании, мы поняли, что мы просто не доедем сами. И муж увидел ну, ГИБДД. Когда уже стояли на дороге, подъехал мужчина, пояснил, что у супруги начались уже схватки, нужно срочно в родильное отделение. Непосредственно гражданин, который к нам подошел, он дал понять, что уже ну, как бы времени вообще нет. Довести до роддома, он не успевает ее, скорая вовремя не приехала. Ну, приняли Непосредственно сами решения сопроводить к роддому. Ребята оказались такие молодцы. Они даже не раздумывая, ни капли, ни медля, сразу сели по машинам, включили ну, мигалки. И вру проговорили, говорили, чтобы пропустили сзади машину идущую. Здесь же идет ремонт дороги непосредственно. Здесь постоянно заторы в движении. Когда начали уже сопровождать машину, связались с дежурной частью, сделали доклад. Если бы он сам поехал, сколько бы добирался, как думаете? Ну, я думаю, что не менее... Минут 40, а то и час. Быстро доехали? Да, очень быстро. Я в течение получаса уже родила. Поэтому меня приняли сразу в родилку. Ну, главное человечность. Это, в принципе, везде, в любой структуре она должна быть. В принципе, обычная наша работа. Об этом не докладываем. Оказали, оказали помощь, оказали. Поэтому как, Не выделяли как особый эпизод? Нет, нет. Хочу обратиться и сказать, что на вас нужно равняться. Побольше бы таких людей. Вот. Вы настоящие наши герои. Большое вам спасибо.